у нас э, небольшое чудо. Мы решили э, большую сцену, зал Федора Федоровича Ушакова, Дома офицеров Черноморского флота приспособить под литературные встречи в Доме офицеров Черноморского флота. Сегодня праздник у ребят. Сегодня в клубе танцы. Но у нас не танцы. Сегодня у нас будет звучать поэзия. Вот это представления, когда все поэты сидят в тесном, так сказать, ряду и будут обыгрывать каждое свое произведение, как им хочется, чистая импровизация. И я хочу, чтобы этот вечер остался у вас в памяти. Вы знаете, что январь такой объемный месяц, начало года, в нем огромное количество праздников. И мы все любим наш город Севастополь. Так вот и стихи будут посвящены и Севастополю, Новому году и также э, христианским православным праздникам. Первое слово я предоставляю Николаю Ильченко. Четвертый день не радует погодка, Но ледяные растолкал коржи, В поход уходит грозная подлодка, чтобы защищать родные рубежи. Поют о чем-то мощные турбины, А в кубрике матросском тишина. Потрескивает корпус субмарины, Неласково встречает глубина. И кажется, что это все навеки, Так далеко счастливая потом, Задрайны соседние отсеки свинцовым и титановым щитом. Там атомное пламя полыхает, Среди нейтронных бесится полей, А тут матрос от вахты отдыхает, и думает о девушке своей. Я знаю, он дождется терпеливо, Когда сирень над бухтой зацветет. Под чистым водом Кольского залива Подлодка горда к пирсу подойдет. Ну, и посвящение Есенину. Дом обычный, как сотни других, В три окна полутемные сени, Здесь подзвон колокольца в дуги и родился Сергей Есеня. Век прошел с тех далеких пор, Но обида мне сердце вложит, И березки стоят, как укор, Очень нужен ты им, Сережа. Ты в стихах был то робок-то смел, но понятен и прост, как выстрел, Ты весенней грозой прошумел, буйной, чистой и очень быстрой, По полям, по урагам крутым. Где была твоя слава воспета, Ты слова добывал, как цветы, И из них нам дарил букеты. Легкие, словно сережка сальхи, И родной, да душевной дрожи. Даже те, кто не любит стихи, Очень любят твои, Сережа. Даже в самой дальней глуши Знают люди, есть имя такое. Ты частица российской души, Без которой ей нет покоя. Спасибо. Татьяна Роколаева. На землю тихо падал белый снег В ночь Рождества, как в сотворении мира От восхищения замер человек В душе проснулась трепетная лира а снег все падал, падал без конца. От белизны и ночь казалась ясной. Земля, как только что из-под венца, была безгрешной, чистой и прекрасной. Наверное, очищение пришло с рождением Христа всего земного. И чувств, и дел, и мыслей торжество в великий день рождения не запятнать бы эту чистоту постыдным стыдным делам, помыслам греховным. Оно возносит душу в высоту К делам великим, светлым и духовным. И не случайно эта благодать Дана нам свыше, чтобы все исправить, Любовь и радость в будущем познать, А в прошлом все грехи свои оставить». Пусть вновь зайдет великая звезда, и свет ее по всей земле пролился, и чтоб у нас отныне навсегда у каждого Господь в душе родился. Ах, какое мы встречали Рождество! На крахмалиных просторах торжество. Белосиний цвет в награду, словно к жель. Сто веков промчалось кряду, как метель. На крахмалина до хруста вновь зима. Вновь сплетает наше чувства в кружева. Мы идем, а снег крахмальный скрип до да скрип. Знать о песне величальной, так охрип. Величает он природу и сердца, и любви великой сходы, и Творца. Торжеством крахмальным дышит все кругом. Слышишь, звезды шепчут с крыши, с Рождеством! Я э, хочу сейчас еще одно стихотворение прочесть, которое я совсем недавно написала, потому что сейчас оно в тему идет. Это сейчас святки. Снится майский сад черемухи, В югу слушает э, сирень. Лишь рябины красной сполохи Словно лето бродит тень. Неутюжные улицы, как смороза рушники, И дома лукаво щурятся, нахлобучив парики. Мы с тобой, как дети малые в этой сказочной глуши, Где от вьюг зима усталая дарит праздник для души. Здесь всегда все гости званые, Стар... В хоровод вновь гулянье долгожданные, святки празднует народ, и гармошками разбужены все деревни на Руси, где здесь ряженый, где суженный. У сердечка ты спроси: эти святки как прозрение, как крещенская вода, как восторг, как вдохновение, как молитва навсегда. Дорогие друзья, следующий Александр Федосеев. Матрос когда-то я служил в морской пехоте И службу постигал по мере сил И был бойцом весьма заметным в роте Поскольку бакенбарды я носил Всегда морпехи выправкой пристали Я возмужал, гоняли нас не зря Так. И форма шла мне, и меня прозвали Матросом Кошка, новые друзья И я не отбивался от лькухи Наоборот, вставал я в гордый строй Есть прозвище похлеще оплюхи» А с этим сразу вспомнится герой И пусть герой этот не носил терняшку Он был морпехом, видно по всему и я стоял подолгу близ Малашки, рассматривая памятник ему. У нас, конечно, разные из ним лица, но много я и общего открыл. И стал мне сон один и тот же смысл, что я когда-то тем матросом был. И сон такой не мог, буха, мог вдруг оборваться. Я видел, слышал тоже, что и он. Огонь и дым, и крик, держитесь, братцы. И враг не смог тогда взять Бастиону. Проснувшись, думал, «Ну, на самом деле, а как бы я боюсь, себя повел?» Боялся я ядер и шапнели, такой же был на, вылаз, на вылазках орел. А если не пришла бы к нам не уж неужто дрогнул, хоть я и не трус? Какая тут учебная тревога, когда не понарошку врет француз? Бесспорно кошка знал, что есть опасность, но шел на риск, и Бога был хранил. В его судьбе я чувствовал причастность, Как будто находился рядом с ним. Что прозвище, да будь он даже теской, Совсем не это дело, а в другом. Мы оба с ним, одной семьи, геройской, И посчитаться можем мы с врагом. Связь поколений есть, я в том уверен. И привести нетрудно параллель. Матросы в той войне сошли на берег, И мы сойдем с десантных кораблей. Не улыбайтесь, ни к чему подначки. Какой был из тебя, дружок морпех? «Вас уверяю, я служил в казачке, хотя и был расточком ниже всех. Когда мне было трудно, тайны нету, я к памятному месту быстро шел, перенимал я как бы эстафету, я у матроса-кошка был стажер. И каждый раз стучало сердце сильно, когда леса разглядывал овал, а уходя, вставал по стойке смирно и рядовую честь я отдавал». Второе стихотворение написано по мотивам сказки Александра Сергеевича Пушкина «Золотая рыбка». Вы все его знаете. Пушкин – это тема неисчерпаемая, источник вдохновения для мой, в том числе и для меня. Это стихотворение называется «Шуточное улакоморье» по мотивам сказки Пушкина. И перерыв такой анекдот. Поймал где то золотую рыбку, она его спрашивает, жива ли твоя старуха? Жива. Ну тогда лучше меня съешь. Такая вот сказочка. Ты выйти замуж, вдруг захотела, Ну кто же против, святое дело. Потом сказала, хочу ребенка, И подошел я к желанию тонко, Заявку принял и на второго, Спросил лишь только, ты как, здорово. только побережья мы шли не споря, И было тихим лазурным морем. У нас был домик не то, чтобы очень, Но был фундамент в том доме прочим. Ты захотела, зачем ты дачу? И настояла, реши задачу, Участок куплен, удачно лету, ну что довольно, машины нету. Пошел я к морю, и показалось, оно немного разволновалось. Порой так трудно остановиться. Ты не сказала, что яхта снится, что жизнь проходит неинтересно, На либудь бы тебе полезно. Сидишь ты дома, как птица в клетке, давно мечтая о кругосветке. Глаза любимой смотрели мило, а море наше. Вовсю штормила. На пирсе я в кармане виза. Все подготовил я для круиза. И вдруг услышал, купи кулончик. Ты раскошелся на миллиончик. И я воспутился, побоися Бога. Немного ли хочешь, живу у Бога. Я понял, пропасть была между нами. Взглянул на море, а там цунами. Спасибо. Галина Зеленкина. Ах, мой Приморский, он с запахом соленым, и скикой Черноморской, в бухтах затаенных, широких нет ни улиц не строят небоскребы блестят на солнце, щуясь, бока скалистых склонов, тихих омов проулки, в деревьях постаревших, шаги едки и гулки, лишь бьет накат прибрежный. И это это Севастополь, в нем юности начало, Здесь бился в окон тополь. я утро с ним встречала. Знаком мне угол каждый в проулках тупиковых, Там дворик полисадный, здесь куры за забором, Смолят весной яхты, не калитка, Из кухонь вкусно пахнет, там жается ставридка И нет парадных лестниц, дома под шестьдесят. Их строили все вместе, чтоб моря края видать. С холмов стекает время, меняя весь пейзаж. Остался неотъемлем проулков вернисаж. Мы любимый, мой, я здесь родилась, родилась. Мои дети, мои внуки, мои тамнуки, все здесь. А за окном уже январь, и свечи к Рождеству зажглись. Гламурится в дожди асфальту магазина апельсин, завяк к рекламному щиту. Окно балконное открою, Слегка прикроюсь мягким бледом. Бродя под шторами волною, Запахнет воздух талым снегом На зло стучащему дождю. Зеркалит гуч настольные лампы, В углу не телевизор, И через стенку дифирамбы Сосед с большим патриотизмом Читает местному вину. И тайны никакой не пряча. Ночь за завесою дождя, Прошедший день переначив, не смелой досадя, Прильнула к мокрому стеклу. И время в комнате застыло. По занавеске легкий бриз, Да снежный вкус, Чуть уловимый ночного воздуха каприз. Мне говорят, что я не сплю. Спасибо. Татьяна Авальнова Большая морская Такая морская Большая Художники бродят по ней и поэт Поклонницы взглядом лаская вздыхают Ах, если бы кофе Нет Лучше шампанским в уютном кафе насладиться. В друзьях у них Гоя, веласкисть, И даже сам Зверев помашет рукою из прошлого века, Поверив, что есть такой город, Где вены струится морская, Такая большая, такая, представьте, морская. Им шляпы идут, свитера и крылатые кепки. Прохожие видят, они так улыбчивы, крепкие. Должно быть спортсмены. Их лица челиневской лепки. Улыбкой одарят, им все посылают привет. Художники в городе нашем живут и поэты. Художник заметит и дома портрет мой напишет. И я не умру. Буду жить на картине веками. Смотрите. Я здесь, я живу навсегда между вами. С художником под руку греем вином и Балаклавские письма. Куприн Александр Иванович, Из всех красот на земле отметили вы Балаклаву. Как это радостно мне, Выбрали узкую бухту, татарских холочек ряд, Где по татарски по-русски, по-гречески говорят, Набережная позолоть, целует ее волна. Бешеного нальете мне и себе вина. Над зеленой волной в кофейне нам отдыхать с руки, Вест народ затеяли, А попросту рыбаки. Шагает капитанаки, он ваш был и мой сосед. Горячий, а хоть до драки, других грехов за ним нет. Мальчишка машет рукою, он вам приносил кефаль. Дерзко зовет за собою в опасную синюю даль. Дом покупать не скрою, В жизни важный сигнал, Словно в гнездо родовое ты наконец попала. Бухты овал мерцающий, От дамских хребет У моря, как отдыхающий, Ходит писатель упрен. Спасибо. Виталий Меренков. Мой город в не видал, Врагам не подносил коньяк к обеду. Мой город не сдаваясь погибал, И погибая верил лишь в победу. Из всех морей не черная милей, Другого не сыскать роднее и ближе. А город мой, столица кораблей, Мне повезло родиться не в Париже. Жаль, парижанам непонятен стих, Досаден может, понимаю это. Рассказ но будет вовсе не о них, а о любви к конкретной части света. Здесь с детства знают ветер и волну, Под парусом выходят в море смело. Не суждено мне было на войну,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 Мне повезло, что я родился здесь. но ну, а другим пусть повезет в Париже. И второе стихотворение про Россию. Россия это больше, чем страна. Она душа прекрасная планеты. И потому и миссия дана Божественные сохранить заветы. Когда вокруг бьют дьявол учелом и попирают высшие законы, Россия не склонится перед злом и соберет таких же непреклонных. И будут вновь пророчить гибель ей и заражать безумием народы. И будет вновь, она всех бед сильней, и выше самой страшной непогоды. А после бури всякой тишина, которую так божественны рассветы. Россия это больше, чем страна. Она душа, хранящая заветы. Спасибо. Спасибо, Виталий. Я хочу вас поздравить с этим днем, с Новым годом. Как часто бываем готовы мы к приходу заветных и радостных дней. В новый год не скупитесь на доброе слово и раскройте объятия для ваших друзей. В Новый, в Новый год всем, кому это важно, простите, причиненную вам не случайную боль, тем, кто рядом заботу и счастье дарите. И желайте, чтобы их посетила любовь. Новый год это время великого завтра, для согласия мира, добра и свобод. Верьте, будет весна хоть сегодня до марта. Далеко, по земля от улыбок цветет. В Новый год только лучшие мысли дарите. Навсегда наведите порядок в жилище своем. С Новым годом, друзья! Жизнь с надеждой передите И поверьте, мы к счастью еще поживем. С Новым годом! В последнее время особенно очень меня бесит то, что мы все живем по китайскому году. И поэтому я хочу прочесть такое стихотворение. Называется оно Златорогий тур. Не привыкну, а врачают мне китайцы жизнь порой. Годом тигра называют этот год 22-й. Но причем здесь год китайский. Заморочка их страны, мы славяне. Маломальски свой отсчет вести должны. Злоторогий тур наш символ, Или просто дикий бык. Он породы крепкой, сильной, К вольной жизни он привык. Пусть же он упрется рогом И ведет страну в успех. С новым счастьем! С Новым годом он готов поздравить всех. С Новым Годом, ребята! Всего вам хорошего! А, Марина Александрова! Новогодние! Плодоносящие дерева! Эти плоды им приносим сами. Елки. От детского одного нас одаряющие чудесами. Снова украсим, как вдруг горять, С мамой и бабушкой в детстве, вместе. Елки недолго в дому стоять, Ярко мелькнет, растворится в песне. Елочка, древо древней молвы, Нас научает поверить в чудо. По верхлиемской звезде волхвы Носят дары, все дары. Оттуда. И новое стихотворение, любимое, потому что новое. Зимний дождь в Севастопольском парке. В парке зимнем не туман, Вроде дождь, но не потоком, Туча брышет золотой. Зонтик, будто барабан, Нежный ритм ведет, Не рокот, как влюбленный молодой. Засияли фонари, отразились в каплях, лужах и любуются собой. Капошатся сезари, по тропе спортсмены кружат, В парке дождик не впервой. В мелких бусинках дождя серебрятся капли елок Всей пушистой красотой. Тонко кисточкой скользя, в мир дерев прозрачно тонк, Неукрашенный украшенный листвой дождик дарит жемчуга, не спеши встряхнуть их светок. Красота, смотри, постой. Я стою, смотрю, пока дождь не грянет напоследок. Все, пока. Помчусь домой. Спасибо. Спасибо, Марина. Орлова. Из благоглаской тетради. не разбросал своих питомцев. Лодочками кружится унов. Ящерица греется на солнце, золотом горит чертополу, Словно у гиганта сквозь ресниц Льется первозданный этот цвет, И через ладони строится, струится Чередой бесконечных лет. Со вреднем, со времен рождения древней девы Сколько же их минуло с тех пор. мой перемешанное с небом, Проступает сразу из-за Ягоды шиповника на склоне, На горе сосны янтарный след. Зажимаю камушек ладони, Камню сотни миллионов лет. Штиль на море, теплый гор оправ, Шелест трав и птичь перезвон. В этой узкой бухте волоклавы, В этой древней левый символом. Ну, а Давайте перейдемте. Сергей Тесла. Ну, Новый год — это всегда детство. И вот такие вот детские воспоминания. Новогодние. Пестрые дни, суета новогодней недели, Вечер в окне зажигает огни мироздания. Видишь, плывут за окном белоснежные ели, Лапами плавно качай, скажи, до свидания, Этим деревьям и станции с дымчатой кошкой, Сколько минуло и еле давно повзросли. Там пятилетняя девочка смотрит в окошко, Там за промерзшим окошком Снега и метели, А на вагонном стекле расписные узоры, Чудится, будто за ними забытые дали, крепкие избы. Веселые, с просенью взоры, А на плечах соболя, Топуховые шари. В детстве, как водится, Всякое может случиться. Шляпу поднимешь, и надо Чудо под шляпу. Мне почему-то казалось За поездом мчиться в Сказочный волк на огромных Заснеженных лапах. Что-то привиделось, Будто в колодце столетия. Кто-то случайно задел Золотой ведерко. Пахнет еловой смолой, мандариновой коркой. И за стеной шумят неуемные дети. Шум новогодний за стенами утром стихает. Детство на цыпочках тихо выходит под ёлку. Не за подарками, что притаились в иголках, А за мечтой, говорящей с тобою стихами. Тут на зеркальных изгибах играющий свет Не мишуной шарами представится взгляды. А чудесами, неслышно парящими рядом, Сказочной тайной, далеким мерцанием планеты. Взгляд понесется вследом за светом волшебным, Время седое над этим полетом невластно, Годы бегут увлекательно и опасно. О а детство все грезит, полная силой целебной. Мы вырастаем, игрушки становятся старше, Яростней взмахи у нашей жизни качелей Мы замечаем. Что сказки уже повзрослели, Взгляды, мечты и улыбки Обветрив на марше. Путь не из легких достался нам нынче в наследство, И на пути не по-детски трясет и бросает. Но все эти годы нас неизменно спасает. С нами в дороге уже повзрослевшее детство. Спасибо. Спасибо большое. Любовь Матвеева. Все мои прадеды, деды, отец, все были капитанами. Так уж вышло, что и моя жизнь связана с морем. Испокон веков в Балаклаве моряков Провожали в море на Балаклавском утюзе. Уходишь в море, обданы швартовы, Растаял грохот якорных цепей, и бухта, разомкнув свои оковы, Проводит вас и станет ждать вести. Проверенное солнцем и ветрами, не скоро возвратитесь вы домой, Но стая чаек все летит за вами, выискивая что-то за кормой. Ты знаешь, мило, я не очень-то люблю. Вслед уплывающему в море кораблю кричать при всех, что буду ждать тебя в руках, платочек, нервный тебя Избавь меня от ритуальных мог, я не привыкну к монотонности разлук. Пусть одинокая на этом берегу, но доказать любовь свою смогу. Вороной белой, в окружающей толпе, На злоликующей в злословие молве Покину растревоженный причал, С собою унося свою печаль. Я поднимусь на каменный утес, Который в нашу бухту прочно врос, Где были мы с тобою много раз, Скрываясь от людских досужих глаз. На этом краешке обрывистой земли, Где мимо проплывают корабли И где стоит обветренный маяк, Я стану провожать тебя, моряк. На бушующей бушующей волне Я прокричу, что помнил обо мне О том, что буду верно ждать тебя, О том, мой милый, что люблю тебя. Я знаю, милый, ты меня найдешь, когда фарбатер узкий проплывешь, И, кинув на утёс прощальный взгляд, Поймешь мой рас... расставание обряд. Ну, я, я родилась я... и выросла в Колоколе, и этому городу принадлежит все мое творчество, вся моя жизнь. Мой старый тюдник хранит волшебство. Стоит в ожидании чуда Вдруг снова художник откроет его И снова пойдет на этюды. В нем краски засохли И кисти мертвы Но только рука прикоснется Появится свежая зелень травы Появится море и солнце Я нарисую полет облаков Шорох далекой дубравы Дыхание ветра и свет маяков. Всю красоту Балаклавы. С праздником! Я представляю Вообще, даже... Пескайкина Владимира, нашего дорогого и барда, и поэта, и прозаика. Прошу. Пока живет человек, его повесть не окончена, и дописана. И хочется, чтобы страниц, и листов э, в, в этой повести было как можно больше. Я сегодня шел на литературные встречи и до последнего времени ну, не понимал, а что же мне сегодня прочитать или спеть э, для того, чтобы э, я чувствовал себя комфортно в этой среде. А среда необычная. Поверьте, да, с одной стороны зрители и военные моряки и жители города Севастополя, а с другой стороны коллеги, наиболее строгие судьи, которые внимают каждому твоему слову и слушают и строчки, и интонации, и эмоции, и им ты как раз и не соврешь никогда. Но, и вы знаете... Просто ну, неожиданная такая мысль меня пос, ну, посетила. И я решил сегодня спеть песню, которая была написана 21 год назад. Я его уже 16 лет не исполнял, но она очень важна. Сейчас скажу почему. Каждый мужчина, дай Бог ему здоровья, каждому мужчине, ну, всякого здоровья, он... Обычно отец, но наступает время, и он становится отцом. И некоторые мужчины, вот, допустим, у, у нас в семье, у мамы четверо мальчиков. То есть я старший, и еще трое мальчишек у нас в семье. То есть у, у отца девочки не было. А у меня тоже четверо, но только старший сын и три дочки. И я всегда говорил и буду повторять, это неустанно, нашей дочери э, смысл не только нашей жизни, но и э, смысл нашего творчества. Потому что не будь их, ничего бы в жизни мужчины не происходило. Это я испытал на личном своем собственном опыте. И буду всегда благодарен самой младшей дочери Таисии, которая э, вскрыла меня как коробку с подарками, для того, чтобы потом у меня в жизни все начало получаться. А, но когда-то я готовился к выпускному старшей дочери Даши, и она пришла ко мне с просьбой, говорит, папа, у нас будет сочинение выпускное, значит, государственные экзамены, и я, значит, выберу свободную тему, там будет иронический детектив, вот такой-то. И тогда я впервые познакомился с ироническим детективом. Понял, что это такое, она говорит, ну и что, а завтра у нее экзамен. Она говорит, я хочу, чтобы ты ее прочитал и написал сочинение. Ну, понятно, что я талантлив, но не, не настолько. Вот, и что? Что вы думаете? Выхода у меня не было никакого. Я взял у нее этот иронический детектив, прочитал его. И к утру а, дочери отдал сочинение. Она села, прочла его и говорит, «Папа, никто не поверит, что это написала я». Я ей говорю, «Ну так ты ухудши как-нибудь, что-нибудь». Она ухудшила, но за сочинение она получила блестящую пятерку. Я очень рад, что смог помочь своей... А, и получила серебряную медаль свою, не золотую, там у нее но получила свою серебряную медаль. Все наши дети — это наша суть, наше продолжение, наше будущее, и без этого ничего не бывает в жизни. 16 Она со всеми прочими И самому не верится Не верится, что выросла Не верится, что взрослая Не ходит больше с косами И больше не курнос Приятель, хоть и страшно, а все-таки надо пожить. А что ж ты подружка? Ну что ты, приятель, хоть и страшно, а все-таки надо пожить. А жизнь для них покатится, ох, как она покатится, и это как кажется, что просто будет жить, еще не раз захочется за прошлое покаяться, И лучшие мгновения Еще раз пережить в парду школьный кусочком белого платья, как аванс на счастливую светлую жизнь. А что ж ты подружка?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 не заменить И их тут сфальшить-то даже нельзя потому что сразу будет видно твоя подлая натура вот поэтому ну нельзя за домами лес а в лесу кусты. И малина там неспроста. Пальчик маленький уколола ты И заплакала красота. Пальчик маленький уколола ты И заплакала красота. Раз слезиночка, два слезиночка, Ручеек полился из глаз. Моя девочка да кровиночка Плакала в этот раз моя девочка, да херовиночка, кулько плакала в этот раз, Только жизнь течет небосинее, синяя, речка быстрая, не догнать. А, любовь твоя да красивая, и девочку напугать, а любовь твоя, да, красивая, может, девочку напугать? На балкон идти Не получится, и не смей Гордой ласточкой над землей лети, за судьбиной, со своей Гордой ласточкой над землей лети, Со судьбиной, со своей Перемерится, жизнь изменится, Перемерится, будет мука Боже. Справится, всё достанется, А пока, раз, слезиночка, Два, слезиночка, ручьёк полился из глаз. Моя девочка ты да кровиночка Горько плакала в этот раз. Моя девочка да кровиночка Горько плакала в этот раз. Только плакала в этот раз. Спасибо, спасибо вам большое. За этот вот прошедший час вы познакомились с поэтами Севастополя, Союз писателей России, представил вам новые стихотворения своих лидераторов. Будьте счастливы, всего вам доброго.